Всем всем лев, ребята, и сегодня я поиграю в микрос лаки-блоками, да, ребята, и в принципе, ребята, да, как бы, я буду снимать много сей по лаки-блокам, да, э, как бы, за всю историю вообще, ну, э, моих каналов на ютубе, да, у меня еще есть два канала, вот у меня канал, который старый, да, э, там, ребята, у меня... Выходило только одно видео моих с лаки-блоками, ну и больше у меня вообще их не было. Ну как бы окей. Okay. Сегодня у нас будут обычно лаки-блоки, да, я знаю то, что уже в них, наверное, все играли, но... как бы дальше будут лаки-блоки, которые вы еще не видели, или лаки-блоки, которые, ну, еще мало кто снимал и так далее. меня что-то под лаки, like, наверное, поменьше сделал поясовку, да, вот так вот, да. В принципе, окей. Ээ, у меня есть полтора стага лаки-блока, я сейчас э, сделаю вот так, да, Ээ, чтобы вещи сохранять, да, после смерти сохранялись, да. Ну, в принципе, ладно, Семечка я и окей, Ээ, тут лаки-блок уже есть, поэтому окей. Ээ, ага, у меня свиньи заспавлись. это хорошо. М -м я что-то совсем забыл, кстати, то, что я собираюсь тебе снимать большой с большим экраном вот таким да ну больше сделать на в этой серии не буду так делать окей принцип э -э -э, окей 96 лаки блоков у меня М -м, получается сегодня я сниму точнее сломаю да э -э 90 97 да так у меня кстати хпшек много как видите он меня убил. У меня две стадии хп, да. Я тут сразу метку поставлю, да. И окей, убью сейчас его. Попытаюсь. Видите, у меня сок хп вместо 20. Да. Не знаю, если в этой серии у нас как-то будет слишком просто. Мне сюда. подковная сложность, да. Давай я так сделаю. Удах сделаю, да. Я, наверное, напишу здесь паунпоинт. PowerPoint. Да, вот. Куда-то делался самый вид, да? Ну, в принципе, ладно. Окей. Okay. Что-то мне ничего не выпало. Странновато. Это такие начальные вещи у меня, типа, да? О! Тихо-тихо-тихо. Фух. Зых не такой сильный был. Так, ну что-то мои всякие попадаются, да. Э, давайте я м, сейчас опачки. Жесткий зомби босс, окей. Я тут решил поставить мод на боссов, естественно, потом я буду добавлять еще крутые моды всякие, хаткорные, да. И потом как раз и буду летсплей снимать. Я не понимаю почему. А! Тихо. Я чуть не умер. У меня, видите, сейчас потратится эти хп еще будет жизнь. Я сейчас попробую как-нибудь упасть. О, видите, у меня еще хп. Ну просто кто не понял, ну окей. Так, о, о, Нет. Вот это давненько у меня не было. Я очень давно не играл с лаки блоками. Может быть месяца три назад. Ну это не Яблочко сохранилась, окей. Э, я играл, но давненько было месяца три где-то назад да mm, достаточно долго прошло уже времени да много окей mm, okay. mm, обычный зомби давай я тебя одну. мне пожалуй оружие нужно а не а не вот это да окей вот не и дали оружие в принципе да أ, хорошо офигеть Капец, вы посмотрите, как много. Блин, капец. Пока что, кстати, будет на версии один Окей. Я сделаю так вот. Да. Хорошо. Да. Продолжаем ломать. Да. Ой, чудо как-то быстро. Песочек. Волшебный песочек я его забрал, все, он меня спасет. Uh. может не эффект дали, поэтому да. Иногда не упадает О, уху, нифига себе, вот это больно, конечно. Модов у меня всего лишь 15, я то есть просто быстренько создал такую сборочку, если там можно вообще сборкой нажать, назвать. Да, ой, откуда тебя там не было или был? Кэш мог заметить, все равно. Это стра... да только не ты, прошу тебя. Фига себе, в воздухе получену поставил. Ай, меня дали по голове. Так окей а лаки блок же крафтится как раз из золото да на самом деле лаки блоки не крафтил но ну, я какими нибудь из других модов ну с лаки блоками только из другой другие лаки блоки были по моему нужно золото железо в ядле да блин я ничего не вижу дайте мне увидеть знаете, что там куча этих монстров. все я умер. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я сваливаю отсюда, ну нафиг. Да. Метка есть и спампоинт поставлю. все до свидания. Я, я не буду в этом участвовать, да? А то сейчас опять на полчаса застену. Да. Окей. Маковка, спасибо. БЛИН! <s> <ten> <s> <ten> <ten> <s> <ten> Две есть. все. Две есть, значит, хорошо. Так. Что пасть должно было? Ничего. Сейчас реально ничего не удалось. И опять ничего не удалось. Ага. понял. Так. В принципе, окей. Так. А чё ничего не выпадает? О, о, о, о! Я забыл, что ты существуешь вообще! Я, вы не представляете, как я давно не играл с дефолтными лаки-блоками. Я играл именно даже. Нет, не с дельтой. Вот такими лаки-блоками, которые уже вы, наверное, все видели. Я с такими не играл. Ну, играл, но. Я играл с разными и текстуру с самым делом. И вообще, э, лаки-блоки эти, они очень крутые. Да, то есть это лаки блоки почти никто не обозревал, да, да. Не знаю, кто там. о тихо. Тихо, покушать надо. то вы задолбали. Хорошо, что это хотя бы не босс Есть. А! Давай. Раз, два, все до свидания. Не я. Цены, я сейчас лаки блок поставлю. И скрипер, блин, выйдет. Ой-ой-ой! Ладно, я, я не против. Окей, okay, здрасте. Я умер. Так, все, ломаю сразу лаки блок. А я прям сделаю как в добрые. Я просто... У меня когда-то очень... Вот года три, наверное, назад аж... Я снимал Майкро Покет edition Ну, я его раньше, два года назад, снимал. Может быть, даже по утора... Наверное, два. Дело в том, то что я вот так вот сделал, да. Это было майкоп у да. Э, дайте мне золото скелет Не дашь как бы золотать. Может быть даже сегодня выйдет сразу два ролика. Да. Это будет круто.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 Зачем ты я удалил? Я тебя об этом жалею. Олики, конечно, были полное говно, но сону поржать можно было бы сейчас, да. О! Боже, нифига тик, Да хватит! Взрыва... То, что взрывается, просто появляется. У меня толят, лаки блок. Вы издеваетесь, да? Вы издеваетесь! Лаки блок родился, окей. О, это что-то хорошее. У меня был Офигенно. Вообще супер. Я очень рад. Супер. Теперь мне надо найти дерева. Это будет сложно. Да. Все. Блин, у меня же тут модно есть замуды стоит да э, дайте сделаю шапочку вот вот ну, как албаза да, но если полностью собрать э, сет, да вообще да, будет хорошо то есть да там была текстура вот обычного золотого блока майкабки дишн когда-то давно я не знаю сейчас есть текстура у них или нет или я просто без текстуры играл я на самом деле не знаю я не знаю, я это было очень давно, да. Все, окей. Да. Все, у меня маска, к сожалению, у меня полсигенчка. Даже не знаю, как мне сейчас есть Вот так вот я сделал блоки-блоки, да. И вот так вот все же взрывалось да. Я умирал здесь тысячу раз, подожди там это есть вещь. А Так, спасибо. Я вам сейчас покажу что дает эта броня она не дает просто супер защиты, она дает дает кое что крутое. да. так сделаю и у меня появляется скорость включить 2 и сопротивление да это конечно не так круто, наверное, как кто то мог подумать но все равно неплохо так. а ну дайте спасибо я улетел лаки блоки бомбануло. офигеть они они они разошлись да конечно я просто моя цель так сказать первого сезона а будет наверное и не один сезон с лаки блоком если конечно вам понравится да давайте поставим много лайков также наверное 5-6 лайков ну давайте 5 5 ладно потому что ну если наберете, как бы, эти лайки, то я, как бы, выпущу, буду выпускать части, да, если будете видеть то, что, ну, буду видеть то, что здесь все набивается, как надо, да, всё жестко. Так, вот, убью. Так. Да, дайте мне так сделать, да. Э -э -э Опа, гигант. Здрасте. Да, это гигант на гиганте. Можно, пожалуйста, отойти? спасибо все я сейчас вот это сломаю еще зомби вы что издеваетесь офигеть у меня аж майнкрафт лагает у меня все жестко происходит тихо не бить не бить дайте сломать ладно окей мне не дают поэтому все о красавица да я, я ничего не сделал бейте их вы посмотрите сколько их это, это, это капец, вы это видите, да? Вот такого, мне кажется, еще у меня не было. Самое такого еще не было. Да. Да, на самом деле, на моем первом канале, вот, там, конечно, было все круто. Вот я, получается, сказал-то, что, сейчас подумайте, то, что я говорю про ролик. Самый первый канал, который у меня был, который еще существует, там, по-моему, 26 подписчиков, Э, ссылку я оставлю но просто хочу сказать то что там м, у меня м, как бы как раз и был тоже Вольк по лаки блоки я что-то совсем забыл я, я не извиняюсь да я потом сделаю еще, пер... то есть у меня две части то есть одна часть первая часть да э, и вторая и первая часть только на другом канале, то есть, и здесь опять первая часть. Я надеюсь, вторая часть появится, да, в любом случае, я, наверное, засниму вторую часть, да, вот, даже если никто лайки не поставить. Я буду, наверное, раз в неделю, может, раз в две недели снимать, Ээээ... ну, или когда даже нечего мне снять будет, тогда, наверное, я буду снимать, если что-то скучно будет, да, выкладывать одно и то же. Сниму это, да. В принципе, все, ребят, спасибо за просмотр, да, я как бы потом буду какую-нибудь цель ставить в ролики, да, не просто, меня вот так вот, ну, сделка сделку и всё, да. Лаки-блоки просто закончились, и я, короче, заканчиваю, да. Читая, я их очень быстро сломал, на самом деле, я ожидал, что я их буду ломать очень долго, ну, по крайней мере, может. У меня, вот, когда я просто играю в них, у меня уходило, может, полчаса времени да в принципе все всем спасибо ребят за просмотр да там можно это выкинуть уже все да выкину это все ребят всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал оцените видео все. спасибо там зомби окей. Ох ты кстати еще лаки блоки давайте их Тут, ту ту ту ту о не надо не надо пацаны я все все сломаю вы что думаете вот, давай, бомби. Естественно, зачем бомбить, да? Когда просят тебя. Так, вс ⁇ давай последний лаги последний. Все, все, вс ⁇ все. спасибо, вс ⁇ вс ⁇ пока Пока, пока. ребята, и удачи. Да, пока.